Встречайте, 45-й выпуск БизДжурнал Информационная безопасность банков». Тема номера «Цифровой рубль и вопросы его безопасности». Группа экспертов раскрывает тему во всех ключевых аспектах, от технологических до политических. День импортозамещения настал. Читайте полезные советы и практические инструкции, которые помогут перевести обеспечение безопасности на отечественные рельсы. В рубрике «Банки. Что нужно отрасли от законодателей?» Красочная полемика о PCI DSS. Безопасное соединение и доверенные лица. Управление уязвимостями. Антифрод в программах лояльности и тернистый путь к комплоенсу в рубрике «Угрозы и решения». Также в номере. Обзор деловых мероприятий. Аналитика и обмен опытом. Международная ИБ-панорама. Реликвии криптографического фронта. Читайте в печатном виде и в онлайн-версии по адресу ibdefizbank.ru. Слэш